Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как с помощью Солитворта построить усовую гайку на М10. Про нее уже спрашивал один из моих подписчиков Вячеслав Федоров. Также он задавал этот вопрос в группе Романа Салихудинова, но там ему никто не ответил. Он даже прислал несколько скринов из Parametric что там можно это с легкостью смоделировать но вот в солиде у него возникли затруднения так, создаем новый документ на плоскости сверху чертим эскиз ставим размер давайте начертим гайку на М 10 и диаметр основания у нее с половиной миллиметра. здесь ставим 23,5 и применяем базовую кромку выступ на 1,2 миллиметра щелкаем окей указываем материал переходим на вид сверху и чертим новый эскиз для того чтобы сделать вырезы здесь поставим 0,9 пусть будет Здесь давайте 6 мм поставим. Здесь от точки начала корена, допустим, 1 мм. После чего выделяем наш эскиз и с помощью кругового массива множим наш прямоугольник. Вытянутым вырезом насквозь вырезаем. У нас получается вот такая вот интересная фигура. Теперь с помощью нарисованного сгиба выбираем грань, рисуем на ней эскиз, выбираем зафиксированную грань. Ставим, например, вот такой вот радиус сгиба. Щелкаем окей. И вот у нас первый ус получился загнутым. Теперь то же самое делаем с остальными тремя усами. Итак, я создал все четыре уса этой гайки. Теперь нам необходимо сделать ту часть гайки, где нарезается резьба. Выбираем плоскость. Рисуем новый эскиз. Ставим диаметр 11 мм. И выдавливаем на высоту 11 мм. Но так как у нас здесь уже есть толщина 1,2 мм, то выдавливаем на 11 минус 1,2. Да, вот таким вот образом. Теперь нам необходимо сделать здесь отверстие. И вырезать его насквозь. Таким вот образом. Теперь заходим вставка, примечание, условное изображение резьбы. Грандиант 10. Щелкаем ⁇ Окей ⁇ Так, здесь добавим скругление. Грандиант 2 мм. И здесь тоже можно добавить скругление. Щелкаем АКИ. Вот таким вот образом мы смоделировали эту усовую гайку. Усовую на Диаметр резьбы М10. Всем спасибо за просмотр. Ссылку на скачивание этой детали я выложу к описанию. Если понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч!